До сих пор применяют термометры со шкалой Фаренгейта. В этой шкале за 0 градусов принята температура самой холодной зимы в Голландии в 1709 году. Такую температуру имела составленная Фаренгейтом смесь льда с нашатырем или поваренной солью. Вторую точку он получил, погружая термометр в смесь льда и воды. Расстояние между этими точками он разделил на 32 части. Таким образом, по шкале Фаренгейта вода замерзает при 32 градусах. Свою шкалу Фаренгейт проверял, измеряя температуру человеческого тела. Новую точку, соответствующую нормальной температуре тела, он обозначил 98 градусами. Позже он ввел четвертую точку, температуру кипения воды, которая равна 212 градусам по шкале Фаренгейта.